натуральные цветы аптечной ромашки. Она издавна славится своими полезными свойствами. Этот цветок содержит огромное количество полезных веществ – витамины, каротин, органические кислоты и эфирные масла. Ромашка – настоящая природная аптечка. Она хороша как противовоспалительное, антиаллергенное, антибактериальное средство. Цветы ромашки снимают воспалительные процессы и облегчают боль. Можно заваривать просто цветы или добавлять их в ваш любимый чай. Настой из ромашки могут пить мужчины и женщины, а также дети с 6 месяцев. Аромат сухих цветов выраженный, с горьковатыми нотами, свойственными ромашке. Настой легкий и прозрачный. Заваренная ромашка имеет горьковатый вкус, поэтому чай можно пить с медом или другими полезными добавками, смягчающими горечь. Купить натуральные цветы ромашки можно в интернет-магазине Долина Чая. Доставка по всей России.